Регидратируется в течение 3-5 минут. Достаточно быстро это происходит. И во время ее припасовки в полости рта она также пропитывается кровью набухает этого вполне достаточно. В объеме она где-то в два раза увеличивается, пока вы ее регидратируете и припосовываете. Вот ее фиксация обычными межзубными швами хирургическим сосочком. Таким же образом вы можете зафиксировать, но ну, мы сегодня еще это обсудим, мы свободно несем трансплантацию, будет такая же картина. А про его особенности мы поговорим отдельно. И фиксация слизисто-космичной лоскута двойными обливными швами и вертикальный ушитый разрез. Это снятие швов. 14. -е. Это, по-моему, месяца полтора наблюдений. Ну, там просто у нас другие были работы, мы встречались, поэтому мы как-то ее много очень запечатлели. Там полтора-три месяца, шесть. Ну и вот, да, измерение рецессии, отсутствие, точнее, ее уже. Результат – это 12 зуб. Который а вот он у нее один, почему-то не резорбировался. Да и колон. Именно у нее, причем было прооперировано, потом еще много чего. Все швы у нее. А вот он, он один. Не могу объяснить. Татуировка. Да. Он так и остался, к сожалению. Татуировка. Ну вот он, кстати, да, уже конечный результат ее. Где-то спустя, наверное, 8-9 месяцев или год, год, наверное, тогда, потому что мы там протезированием еще занимались всякими другими мероприятиями. Вот ее результат. Ну шов, да, так у него вот один, почему-то у нее все расстались, а вот он один, было уже много, и один остался, к сожалению. Ну ее как-то это не беспокоит. Ну, ей не надо. Ну зачем? Можно? Почему? Ну, почему? Я думаю, что он там просто инкапсулировался и как-то там сидит. Но он не причиняет никаких неудобств, дискомфорта, не воспаляется. Пока нет. Дальше как она захочет. если Как только захочет, я сразу прокалю и уберу. Так, Господи, Но я тоже э, не сторонник. Хочу обратить внимание. Если кто-то обратил э, внимание свое, на 13 зубе был такой нависающий край долгое время. Вот он выравнивается. Где-то да, к 12 месяцам вот эти все неровности после приживления слизно-анкосичного лоскута, они бывают, э, видны какие-то края, границы препарируемых тканей и так далее. Видно границы слизно-анкосичного лоскута, его совмещение иногда бывают видны границы анатомического, хирургического сосочка. Вот они к году уже все нивелируются, даже никаких не требуется больше, ни пластических мероприятий. Самое главное, что мы создали апекально большой объем прикрепленной десны, апекальнее двух да, зенитов зубов. И Теперь мы думаем, что вообще делается адонта-пластика перед операцией. Я покажу это в области множественных рецессий. Мы, вообще делается до, но пациентка, поскольку думала, что она будет делать виниры на все зубы от шест, первого маляра до первого маляра, она э, сначала решила, что она не будет. Потом, когда, я так понимаю, ей посчитали стоимость этого лечения ортопедического, она решила остановиться на реставрации Поэтому вообще адонтопластика делается перед операцией прямо непосредственно. Это выполняет либо терапевт, с которым вы работаете прямо в день операции, либо вы сами, если владеете навыками реставрации. Ланец, да нет, любой. Но ну, мы же говорим о световых каких-то композитах последних поколений. чем вы предпочитаете. Самая главная задача, чтобы он был очень хорошо заполирован, да. В зоне маргинальной десны, там где скопление налета, вероятно, там где есть какие-то ретенционные пункты для удерживания мягкого зубного налета и присутствия воспалительных компонентов. А теперь мы поговорим о том, что мы уже несколько раз обозначали эту тему и конечно же о свободном десневом трансплантате. Если вы сегодня в таблице обратили внимание, что применение однослойных методик имеет очень узкое свое значение и ограничено по возможностям применения. Почти во всех клинических ситуациях мы используем тот или иной пластический материал, либо это пластический материал, которым вам нравится работать и который вы предпочитаете либо это свободный десневой депитализированный трансплантат вот о нем мы сегодня и поговорим с вами а бывают какие они бывают трансплантаты как выполняется забор и особенности их фиксации и жизнедеятельности на этапе первых 14 дней, которые самые важные для выживаемости свободных десневых трансплантатов. Какие они бывают? Субопиталиальные, полнослойные, полнослойные депитализированные, недепитализированные, здесь никаких чудес нету. В общем, все свелось к двум методикам забора этих трансплантатов. Применяются они при двухэтапных, двуслойных методиках и при вестибулопластиках. Есть некоторые особенности фиксации свободного десневого трансплантата, независимо от того, какой он субопиталиальный или он свободный десневой трансплантат. Это наличие мертвого пространства, так называемого. Это дитерия. Она выглядит, как если делать... Инфрофокальную спектроскопию сосудистую Есть такие исследования вот Я читала о них И э, там прямо такие черные Большие как Точки огромные Как лужи расползающиеся в области трансплантата и, Как правило там может произойти некроз Если да, в его поверхности недостаточно Поэтому при фиксации Мы должны соблюдать Первое правило Трансплантат должен быть плотно прижат принимающему лужу. Второе правило, которое позволяет выжать трансплантату, даже если он будет не очень толстый или кровоснабжение где-то будет э, страдать, это минимальное количество швов через трансплантат, то есть он, как правило, пришивается он двумя швами, все остальные швы, которые фиксируют его к ложу, они должны быть прижимающими. И также есть особенность, когда вы фиксируете свободный десневой трансплантат, истончение краев трансплантата для такой оптимальной адаптации. Есть такая книга английского автора, называется она «Раны». И вот там есть огромная целая теория о том, что чем лучше совпадают и сведены края двух э, лоскутов или принимающего ложа или свободного трансплантата тем быстрее там образуются анастомозы коллатерали сосудов и тем лучше и быстрее э, возникает приживаемость первые трое суток э, трансплантат питается диффузно от принимающего ложа и чем скорее за эти трое суток образуются коллатерали по периферии, да, в зоне его прикрепления, тем быстрее восстановится сосудистая сетка, капиллярная, и тем быстрее, точно, с большей прогностичностью, благоприятностью, произойдет приживление этого трансплантата свободного. Почему вообще было развитие такой поиск пластических материалов в свое, в свое время? Потому что, очень большая негативная реакция была после забора аутологичных трансплантатов, очень много было некрозов, осложнений в таки, таким образом, да, и какой-то период старались уйти от применения свободных десневых трансплантатов, но сейчас все вернулись того, потому что произошло понимание, конечно, развитие микрохирургической техники, применения оптики врачом на приеме, очень сильно сдвинуло это с мертвой точки и дало понимание того, как нужно адаптировать этот трансплантат, как фиксировать, что даже вот такие нюансы, как истончение скальпелем краев трансплантата дает максимально благоприятный эффект при его фиксации и дальнейшем